Родственникам зэков, загребованных ЧВК Вагнера, не дают открывать гробы. При этом в самой ЧВК уверяют, что семи, уверяют семьи наемников, что их родные точно погибли в Украине. На деле гробы пустые, заключенные живые. Именно так случилось с одним из зэков, сидевшим за убийство. Осенью его отправили воевать. В декабре жене выдали цинковый гроб, который категорически не рекомендовали вскрывать. Но несмотря на то, что в ЧВК заверили, что ошибки быть не может, спустя вот всего-то несколько недель женщины связались уже из ВСУ. И сообщили, что муж на самом деле арестован в Украине. Случаи это вообще не единичные. Чаще всего родня якобы мертвых зэков просто боится жаловаться и на обман, чтобы боевики их не убили или там, ничего не сделали с их родными в Украине. Ольга Романова, глава фонда Россия, сейчас с нами на связи. Ольга, приветствую. Добрый вечер. Насколько вот подобная история распространена? Я бы сказала так, что вариации на эту историю довольно распространены. Я вот сейчас вижу, что я попросила подобрать своих сотрудников несколько таких случаев, которые у нас уже были. Они действительно у нас были, когда обращались, когда обращались жены и писали о том, что они получили смс про погибших мужей, смс от Чилы Вагнер, И когда речь зашла о выдаче тела, с женщиной, которая живет не в России, и это важная для этой истории часть, стали помогать деньги за uh -huh. то, чтобы это тело было доставлено. И она опубликовала скринеты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж. Тут появился живой mm -hmm. муж, который ЧВК Вагнера, который, собственно, сказал, вот не лезь женщине свои дела, сиди дома, вари больше, воспитывай детей, не лезь наши дела. Ну, то есть, если бы она это не опубликовала, она бы его бы оплакала и, видимо, похоронила пустой гроб или что-то в этом духе. Надо сказать, что пустые гробы находили вот именно эти ЧВК-шные пустые гробы с окошечком и даже с фамилией находили на помойках в разных регионах России, но поскольку, поскольку не удалось установить, кто это, да, не было там ни родственников, никого, то так это угу. все пока и похирили. Что касается вот этих вот как бы ошибок, я, наверное, понимаю их смысл. Потому что, смотрите, у нас же осенью из ЧВК побежали, со страшной силой побежали заключенные, побежали в разные стороны, побежали как дезертиры. И мы с вами знаем о очень многих расклеенных, разысканных фотографиях именно сбежавших, и о том, как в Ростовской области один из дезертирующих ЧВК начал отстреливаться, и в том числе ранен полицейского. И мы видим все время по работе наших украинских коллег, ну того же Золкина, сколько он интервьюирует пленных, именно бывших заключенных. Их очень много. И uh -huh. Пригожин, да, который обещал Путину выиграть войну, которому дали карт-бланш, забирая заключенных, на сегодняшний день 50 тысяч свербовано. да, uh -huh. То есть сегодня обновились данные, значит, 39 тысяч, по данным украинской страны было завербовано на конец декабря, по нашим данным чуть больше, 42-43 тысячи, и вот, скорее всего, их уже сейчас за 50. И из них, собственно, воюют на фронте. 10 тысяч, потому что все остальные убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен. И Пригожин, вот эта статистика нафиг не нужна. Ну, ладно угу. убитые, ну, ладно раненые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в Россию, ему вот это Путину показывать нельзя. Ему доверили, вот, пожалуйста, бери, владей, полмиллиона зеков сидит в России, сидел на 24 февраля прошлого года, забирай, давай, воюй. А не вот это вот то, что ты их в Украину поставляешь, или вот они бегут назад в России с оружием в руках, наверняка гарантировал, что этого не будет. И я уверена, что очень многие, сдавшиеся в плен или сбежавшие, числятся у него, числятся у него убитыми. А, собственно, что, если он обещает и обещал всегда и делает это в случае попытки сдачи в плен и в случае дезертистства вне судебной казни, и они есть, он их обещает, и они есть, но не добил одного, не доглядел, ну двух, ну пятерых, но ведь хотел же. Угу, угу. Продолжим сейчас разг разговор, Ольга. Э, попрошу наших зрителей поставить лайк. Это важно. Вы не обижайтесь каждый раз, когда я об этом прошу. Без этого трансляция не полетит. Никто не узнает, что мы существуем, мы для вас работаем. 700 лайков сейчас, давайте 2000 к концу часа. Это не так сложно. Одно движение. Нам приятно. Лайк Ринаты Долигельдеевой, лайк Ольги Романовой. А, вот какой у меня вопрос давно мучает, Ольга. Вот, вот если столько человек из тюрьмы отправлены на войну, по идее, тюрьмы должны освободиться и пустовать. Пустует ли? если нет, то кто? В камерах этих сидит? Кто заменил там наемников? Нет, конечно, тюрьму не пустуют. но ну, смотрите, я бы сказала так, что число заключенных, которые выведены из подведения в СИН, уменьшилось значительно. Mm -hmm. Я бы сказала так, что не только одна прибавка. Это 2500 человек, которые были захвачены, уже заключенные, осужденные из Херсонской области, и там еще есть немного людей из Николаевской области. Вот Они сейчас, большая вот наша проблема, большая главная боль, они вот uh -huh. влились в российские тюрьмы. А так, да, так тюрьма пустеет. Слушайте, минус 50 тысяч человек, а, это уже больше, чем минус 10%. Uh -huh. а, при всем, население снижалось, но тюрьмы ведь освободились. А, тюрьмы освобождаются, и сейчас очень плотно сидят, и на зонах, и в СИЗО, потому что и СИЗО, и тюрьмы отданы под э, пленных. Я специально не говорю слово военнопленных, потому что я сейчас mm -hmm. отдельно про это расскажу. Yeah. Э, освобождаются тюрьмы везде, и на Урале, и в Сибири, конечно, очень много в центральной части России, в южных областях. Не все военнопленные украинские в России, их очень много находятся на территории оккупированных, на территории Ордло. Э, и... Собственно, почему я не сказала а, военно-пленные, скала пленные, потому что есть еще два вида а, пленных, а, украинских. Это гражданские лица пленные. Их несколько сотен сидит в России, и их там нет. А, при, этом, при, каждом обмене, при каждом обмене они присутствуют. При каждом обмене мы узнаем все новые и новые данные, кто где сидит, кого где искать. Но все равно их там нет до следующего обмена и украинские граждане, не, не прошедшие фильтрацию. Тоже важнейшая вещь, потому что, когда по гуманитарным коридорам уходили там, из того же Мариуполя люди, по всем, по всем законам всемирным, люди, которые давно, не на момент войны, служили на контракте в армии, в полиции, знаю, там паспортистками, они обычные гражданские и только угу. по российским, даже не законам, а представлениям о прекрасном, они военнопленные. И, понимаете, там люди, которые были военными врачами там, 8 лет назад, там, 5 лет назад, они вдруг внезапно, вот сейчас, после там, многолетней мирной жизни, попадают в военнопленные. Это тоже, тоже проблема, и это все в тюрьмах. Это все в тюрьмах. И гражданские, так называемые, цивильные заручники, да, гражданские пленные похищенные, и... Не прошедшие фильтрацию и сами военнопленные. При этом там, где сидят граждане Украины и гражданские, и не прошедшие фильтрацию, они все уходят из подчинения в СИН и переходят в ведомство Министерства обороны и охраняются военной полицией. При этом мы с вами видим, например, в Курске, да, СИЗО, mm -hmm. там половина СИЗО, это такие нормальные совершенно наши осужденные, да, заключенные, арестанты, обычные, это вот одно крыло. А второе крыло, оно уже не подчиняется директору СИЗО, оно уже военной полиции ФСБ там, вот там сидят украинцы. Поэтому, ну как, конечно, жизнь в том крыле, где российские обычные арестованы, конечно, она уплотнилась очень сильно. Uh — -huh. uh -huh. Ну, я надеюсь, что Ольга ответила на вопрос нашего постоянного зрителя Weekend Fire 1000. Как раз судьба uh, украинских гражданских, которые да, оказались в плену и оказались в uh, России, интересовала uh, Weekend 1000. Надеюсь, что вы uh, этим ответом удов удовлетворены. Uh, материал — Материал холода хочется, Ольга, порекламировать немножко. Автор, автор Нина его вы писали о нем. У Себя да. в телеграм-канале, который так называется, Романова, если вы зайдете. Вот Сегодня этот фильм выдвинул как член жюри на а, премию профессии ага. журналист. Очень сильный текст, э, действительно, э, я, это я это зачитался. Было. Вот мы сейчас видим скрин а, холода, обязательно почитайте этот материал, в нем рассказывается история убийцы из Новгорода, он ушел из колонии на войну, теперь на свободе, без ноги, и вот зато с медалью от ЧВК Вагнер. Вот меня что Ольга поразило больше всего, это жестокое убийство, срок 23 года тюрьмы. И все на свободе. А это ведь как-то как будто рушит всю систему, да, исполнение наказаний, всю систему судов в России. То есть вот был человек, жестокое убийство, 23 года, и все. И теперь с, и с медалью без ноги гуляет себе по Новгороду. Вообще вот в привычном виде в СИН, пост, вот в наше военное время больше не существует в России, это теперь у нас это как-то отдельный институт как будто сформировался, да? Не только в СИН, но и суды. Да. Ага. То есть то, что в СИН унижен и опущен, да, я могу да. это слово вполне пригоженным, да, это да. А еще и суды, потому что их решения просто вот совершенно нивелирны, они же не отменены ни у кого. Но, знаете, дело в, дело в другом, дело в том, что, конечно, разрушена связь, причем главное, в мозгу россиян, да, между преступлением и наказанием, но главное же не это, главное, что власть сказала россиянам, вы теперь как мы, мы уравнены теперь, мы вот теперь ровнее. Если раньше мы делали, что хотели, там, воровали, там, уже свидетельствовали, и нам за это ничего не было, потому что друзьям все, а врагам закон. то теперь и вы, как мы, для вас тоже теперь нет закона. Но не всем. Вот те, кто с этим согласен, те, кто, те, кто за нас, за власть, тем вот так тоже закона не существует. И теперь только вот нам врагам вот какой-нибудь там закон обезменников Родины, а все остальные тоже вне закона, как и власть. То есть теперь уже окончательно сливается в экстазе а, поданная власть такая одна, там маленькая деталь небольшая, что значит за нас умереть за нас. Угу. Вот кто готов умереть за нас, тому тоже нет, нет никакого закона. Все, теперь закон отменен не только для не только, там, не, знаю, там, для Лугового, там, я не знаю, для Лугового, для, для каких-то крокодилов совсем страшных. Для Пригожда закон отменен. но и для Васи, Пети, там, Тамила, и там и так далее. Для всех отменю если, mm -hmm. если ты готов умереть. Ну да, но Родина тебя всегда бросит, сынок. Мы все равно помним это великое правило. Еще одну историю хочу коротко, наверное, обсудить в конце нашей беседы. Любопытная, очень... Стуковина случилась случилось, в Ростовской области, там местный значит, военком призвал в эфире, случайно абсолютно оговорившись, видимо, не знаю почему, готовиться к проведению как частичной, так и полной мобилизации. Потом власти региона спешно заявили, что журналисты, конечно, во всем виноваты, все это перевернули, и сковеркали. Но мы понимаем, что, судя по всему, да, указ военкома готовится действительно к полной мобилизации. Как страна встретит эту полную мобилизацию? Или все-таки вот, готов умереть, значит, и готов умереть? Или действительно готовы умирать, пойти все уже? Спустя год после начала войны? Знаете, как не печально, как не печально. Но я помню, в советское время был такой тогда смешной анекдот, а сейчас нет, нет не смешной, когда принимают человека в партию и спрашивают его, говорят, слушай, а вот если партия потребует, вот больше, вот не рюмки больше, пить не будешь? Говорит, да, хорошо, потребует, так и будет. И вообще, вот, чтобы женщина, вот вообще никаких женщин и мужчин, вообще вот, завязываешь в узелок и все. Ну, говорит, ну, по потребует партия, конечно, сделаю. Говорит, а если партия умереть потребует? Она говорит, beet, вообще запросто, нафига такая жизнь нужна? И как-то получается то же самое, да, здесь получается то же самое, когда, когда, уже, когда, когда уже, уже понятно, что... Матери нарожают новых, зато будет автомобиль. Угу. Понятно, что ты не можешь найти нигде работу, ты не можешь получить образование, ты асоциален, ты совершил преступление, но зато это можно поменять то же самое, да, пойдя на фронт и все, все обнулить. Uh, у тебя ипотека, теща, прокурор, коллеги по работе, uh, жена пили, да, ты можешь всего лишиться. А зачем, когда можно пойти на войну? Ты да нафига такая жизнь нужна, ну, можно на войну пойти. Да? Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, что встреча вот примерно так. Я вот когда смотрю, наблюдаю за тем, что сейчас происходит в а, стране с активизацией вот этой заковской еще а, романтики. Я вот о чем думаю много. У нас же Владимир Путин пришел к успеху, в том числе на, войне, на волне вот, попытки сформулировать себя как такого человека, который справился с бандитизмом на улицах, больше не ураганит, да, больше не убивает людей, вот эти лихие 90-е, которые он так любил критиковать. Но вот сейчас с возвращением зэков обратно на улицу. Причем я не хочу стигматизировать, да, ни в коем случае. Мне каждый раз, когда я даже пытаюсь это говорить, мне немножко неловко, потому что как будто бы всех зеков считают ну, преступниками. Конечно, в России это не так, но тем не менее, да, вот они все вернутся, повоюют. А у них будет, безусловное право, право с ноги открывать дверь. Мы уже видим, как люди, которые возвращаются с, с, с войны, заходят в пивбар и говорят, налей мне ты. Да, а что будет с, с этой страной из путинской идеей? Теперь опять на улице будут убивать людей, опять будут лихие 20-е. Если они будут, то они будут, конечно, по другому поводу. Они будут по поводу того, что все больше и больше стремительно снижается ценность человеческой жизни. И причем она снижается со всех сторон. То есть не жалко чужих жизней, но не жалко свои тоже. Она только из-за этого может быть. То, что все вот эти вот прекрасные зэки, о которых пишет «Холод» и многие-многих других, такие типичные да, типичные у нас персонажи, они все на свободе далеко и долго не протянут. Они все уйдут дальше на фронт, потому что в основном у них у всех подписаны контракты, без отсутствия в контрактов не подписывают, включая, собственно, и вот и одноногих, и так далее. Он же говорит тоже, да, что «я обрел семью там, в ЧВК «Вагнер», я обрел работу, я опять вернусь, я пойду на фронт». Это говорят безногие, а, собственно, те, у кого есть руки-ноги, они, они все убывают туда довольно быстро. Они здесь понимают прекрасно, да, мы с вами разучивали в школе русской литературы 19 века да, лишний человек, а вот они лишние люди. Это нынешние лишние люди. Это и лишние рты для там, коллективного Путина, потому что их надо стеречь, перевоспитывать, социализировать, искать им жилье, искать им работу, надзор, а потом они опять что-нибудь совершат. Да? То есть это люди, которые отвлекают вообще деньги от трубы, от нефти. А если они справятся, еще начнут рожать, детские сады им строй, школы строй, больницы строй, пенсионное обеспечение, думая об этом, пенсии тоже значит, от трубы отвлекает. фига не нужны. Лишние люди. А так они прекрасно совершенно в Украине утилизируются. Вот. Поэтому в России-то их особо не будет. Сделано все для того и делается, чтобы они особо не возвращались. И их возвращение на самом-то деле, это был большой пиар после декабрьского затыка, когда перестали вербоваться. А mm -hmm. перестали вербоваться, это огромная проблемы для Пригожина. А перестали вербоваться, потому что были ролики о несудебных казнях а ролики о внесудебных казнях были, потому что побежали, потому что побежали сдаваться. Угу. Вот тут все закручено в, в, в очень логическую цепочку. Вообще, конечно, Пригожин один из самых логичных людей. А вы видите Пригожину место в некой новой политической элите? Вот, вот предположим, закончилась война, ну или не закончилась война, там продолжается, Путин умер. У нас, значит, формирование новых политических элит. Пригожин начал эту борьбу за власть? Пригожин метит куда-то дальше, да, чем просто вот этот серый кардинал войны, но, в принципе, уже не очень серый. Там, не знаю, есть ли ему место в непрекрасной России будущего? А, ну, смотря, смотря какой крокодил победит. Поскольку, поскольку, вот что называется, есть Путин, есть Россия, я, про это я не знаю, я знаю, что есть Путин, есть Пригожин. Вот это вот совершенно точно. Нет Путина, нет Пригожина. Либо Пригожин сам становится Путиным. И рядом с ним Рамзан Кадыров, как глава всего мусульманского населения России и российских окрестностей. Как-то так. То есть какой-то вот русский с крестом, и вот мусульманин рядом с ним, такой, такой вот а, я не Другой конструкции я не вижу, при которой бы сохранялся Пригожин, потому что любая другая конструкция делает пригожина мертвым. Угу. Заговорили о Рамзане Кадырове, вот какое видео хочу вместе с вами, Ольга, посмотреть. Один из таких ярких борцов с нынешней чеченской политической мафии. Абубакар Ингулбаев записал сегодня обращение очень эмоциональное, оно касается его мамы, которая фактически в плену у кадыровцев находится уже год, давайте вместе посмотрим и обсудим. Уже год с того момента, как Кадыров похитил и держит в заложниках мою мать. Пользуясь полномочиями одного из главных чиновников России, он нарушил правила этой страны и правила человеческой морали. Он доказал, что он террорист и пользуется методами терроризма. Он призывает к развязыванию ядерной войны в Украине призывает убивать людей по национальному признаку и только лишь за их идеи в голове. Он похищает матерей и родственников, своих политических оппонентов, критиков и общественных активистов. За этот год здоровье моей матери только ухудшается. Ей тяжело находиться в заточении. И она не должна там находиться ни в коем случае. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. И раз так у нас сложилось и действует война, не действуют законы в России, не действуют они в Чечне, а действуют правила войны, то давай мы обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее. Может случиться подобный обмен или а, Рамзан Кадыров, как шулер, с которым нельзя играть в карты, как человек, который, как российская политическая элита, привык брать заложников для того, чтобы добиваться каких-то своих семиминутных а, политических целей? Нет, конечно, с ним нельзя играть в карты, но я прекрасно понимаю, наверное, Илгубаева как сына, да, просто как сына, который, ну, а вот, а вот как, а вот как, я знаю, какой Ренат, ты хороший сын, да, и вот... вот... Поставить, поставить на это место ну, любого дорогого знакомого тебе человека, ну, просто невозможно. Мне кажется, вот эти матери люди сделают все что угодно. И ты не можешь это не предложить, и ты не можешь этим рисковать. Да, это говорю чисто эмоционально, конечно, и просто как человек. А как, как что называется, по работе, да, могу сказать, что... Конечно, большая наивность думать, что э, мораль, или закон, или право, и э, эти обращения к морали, к закону и праву могут произвести на кого-то впечатление э, в нынешней ситуации. Вы Знаете, ко мне подошел недавно пожилой совсем мужчина, дедушка из Дагестана, который э, выкупал свои деньги э, Разные ментовские документы да, поддельные. Плюс там еще целый чемодан. Протоколов поддельных, свидетельств. там свидетельство mm -hmm. говорит: вот я привел, я вот все свои деньги за это отдал, я хочу, чтобы подтвердили что это было опубликовано. Сказал, зачем? Чтобы их разоблачить. Это может быть опубликовано где угодно. Я говорю, дедушка, давай сделаем сайт, а тут ты будешь выкладывать. Ну, это никого. Не удивит, не впечатлит, это никакие основы не поколеблит, потому что сейчас можно все, вообще можно все. Закон отменен, право отменено, суды отменены, это все уже де-факто отменено. И опять же, при э, очень сильном эмоциональном воздействии, конечно, этой истории и этого парня, который предлагает себе в обмен на мать, мы, ну, мы понимаем, что это эта история, которая год назад нам казалась беспредельно чудовищной. Выкрасть женщину из дома, я напомню, да, бывшего судьи у которого сохраняется неприкосновенность. И было это в Нижнем Новгороде, то есть даже, даже не в Грозном. И на глазах там практически у милиции, на глазах у всего города выволочь басу эту женщину, тяжело больную, да, с кучей заболеваний, Но, собственно, она и выглядит так и очень грозный, просто так ни за что не при никаких обвинений бросить ее э, бросить ее в СИЗО, заставлять там извиняться на камеру э, ну вот то что чувствуют ее муж и ее сыновья я я просто мне страшно представить и сейчас это воспринимается после всего что мы видели в запад вот, как Господи, это было год назад, и нам тогда казалось, что ничего страшнее быть не может. А угу. Мы теперь знаем, что может. Да, мы привыкли. Мы как будто привыкли к этому аду рядом, да? к этому да. ужасу, который вот на кончиках пальцев, как будто бы и кожа такая толстая стала, и даже уже как будто бы не плачем и не ужасаемся. Спасибо большое, Ольга. Ольга Романова, правозащитница, Спасибо. публицист, основательница России Сидящий была с нами на прямой связи. Благодарю, Ольга.